Всем привет! Поступила к нам в ремонт вытяжки пирамида Т600 БЛЭК БТ 600 БЛЭК ПИРАМИДА. Вот такая вот она была на вид, клиент снял плату питания и блок управления, после пайки и блока питания и Проверили работу таймера. Все режимы работают нормально. Предварительно провели еще пару тестов. Как бы Работает довольны. Отправляем клиенту. Всем спасибо за видео. Будут вопросы. Задавайте, обращайтесь. Всем пока.